Приветствую всех на канале Автоинструктор 62, я Моряхин Сергей. Сегодня тема видео это поворотники. Я отвечу на несколько вопросов. Основной из них это когда нам включать поворотники, за какое расстояние. Ученики очень часто спрашивают и путаются с этим. Ну и еще какие-то важные моменты связанные с данной тематикой. Поехали! Итак, поворотники. Поворотниками мы обязательно должны пользоваться. Показывая свои действия, вы становитесь на дороге предсказуемыми. Это очень важно для того, чтобы люди, которые едут позади вас, сбоку, даже вы едете где-то по дворовой территории пешеходы, включая поворотники, вы говорите свои намерения. Преимущество нам, конечно, это не дает, но, тем не менее, вы говорите свои действия. Поэтому это очень-очень важно. Поэтому, если вы включаете поворотники не заблаговременно, если вы включаете неправильно, то это может привести к не очень хорошим последствиям. Так, ну, смотрите, если э, посмотреть в правила, то у нас там написано, как обычно образно, да, никакой Конкретики там нет, то есть поворотники мы должны включать заблаговременно, а это понятие растяжимое, и выключать мы его должны сразу после завершения маневра. Итак, за сколько же нам все-таки включать поворотник? Это зависит от нескольких факторов. Это зависит от нашей скорости. Мы можем ехать 60, мы можем ехать 100, мы можем ехать 20. Да, это зависит, не ведем ли мы заблуждение других участников движения в такой ситуации, когда мы хотим на перекрестке повернуть направо. А перекресток через 50, скажем, метров, ну, либо через 30. А между нами и перекрестком еще есть прилегающая территория, откуда выезжает автомобиль. Так вот, если мы включим поворотник раньше этой прилегающей территории, данный водитель может подумать, что мы можем повернуть. Он, конечно, он нас должен пропустить, да, и дождаться, пока мы приступим к маневру. Но тем не менее, как бы, уже может быть такая аварийная ситуация. Поэтому, что я здесь могу посоветовать? Если у вас небольшая скорость, то не нужно включать поворотники за 100-150 за 150 метров. Средняя скорость по городу, ну, во всяком случае, вот в нашем городе, когда у нас э, будние дни, центральной дороги, 30-40-50 километров. Иногда бывает даже и меньше. В пробках вы едете. Не нужно включать поворотники слишком рано. Включайте их 30-40 метров, да? но опять, чтобы вы не вели в заблуждение. Когда вы едете по дороге, и у вас возникает вопрос, пора ли включать поворотник, вы посмотрите, какая у вас скорость. Чем быстрее едет автомобиль, тем больше мы проезжаем за одну секунду метраж. Соответственно, тем больше, чем раньше нужно включать поворотник, чтобы нас успели понять все водители. Если мы едем в пробке, вы можете включить поворотник и за 15 метров до того момента, куда вы хотите повернуть. Вас все успеют понять точно, потому что мы ползем. Но если мы едем по трассе 100 км в час, то поворотник нужно уже включать, когда вы хотите куда-то повернуть налево либо направо. Метров за 300, потому что вы в секунду проезжаете уже там по 35 метров, чтобы люди успели вас понять, ваши намерения. Понимаете, да? То есть в первую очередь это зависит от скорости. Но тем не менее, вы посмотрели на скорость, и прежде чем все-таки его включить, вы должны посмотреть на дорогу и определить. Вас точно поймут а, все водители, правильность ваших действий. Если у вас будет ситуация, которую я объяснял ранее, какая-то прилегающая территория, а вы туда не собираетесь двигаться, то не надо пока включать. Проехайте эту, эту прилегающую территорию, только потом включайте. Да? То есть, чтобы вас правильно понимали, чтобы вы не вводили в заблуждение всех водителей. То есть, вот от этих таких основных двух факторов и зависит, насколько рано, либо поздно нам нужно включать поворотники. По поводу выключения. Многие ученики приходят на занятия. Мы там, например, перестроились. Ученик завершил маневр. Продолжает работать поворотник Я ему говорю, надо выключить поворотник И он мне говорит, а на моей машине поворотник выключается сам э, Ребят, смотрите, поворотники выключаются самостоятельно во всех машинах Даже в жигулях каких-то, да Но когда мы руль крутим Когда мы его крутим в обратную сторону То есть каких -то в каких-то поворотов, После поворотов Вы включаете поворотник, вы слышите щелчок Начинаете крутить руль И когда вы его начинаете возвращать Определенный механизм его отталкивает обратно так вот, когда мы, например, делаем перестроение, вы делаете рулем вот такие движения. Вы его не крутите, соответственно, он сам не выключается. Показываю наглядно, когда у нас выключается поворотник, когда он у нас не выключается. Включая левый поворотник, например, мы хотим сделать какое-то перестроение. При перестроении мы руль поворачиваем совсем немного. Во всяком случае, мы должны его поворачивать немного. Вот я так повернул руль, перестроились, вернули обратно. Видите, он не отключается. Когда вы руль много крутите туда, потом руль много крутите обратно, вот тогда он выключается. С этим понятно, да? То есть, если вы руль много крутите и потом начнете возвращать его обратно, он отключится автоматически. Во всяком случае, он должен это сделать. Если он не выключается, то надо искать причину, возможно, у вас какая-то неисправность. А если вы делаете перестроение, вы руль крутите мал, он сам не отщелкнет. Вам нужно это делать вручную. И еще момент. Не трогайте поворотники в процессе вхождения в поворот. У учеников очень часто такая ситуация, мы начинаем куда-то поворачивать, мы еще не завершили маневр, то есть мы на стадии входа в поворот, а ученик берет, уже пытается что-то выключать поворотники. То есть нам надо руль держать, нам нужно работать рулем, и соответственно он переключает свое внимание на поворотник. И он перестает крутить руль. И мы просто можем не вписаться. Да? Поэтому, чтобы правильно распределять внимание, у вас на повороте все внимание должно быть на траекторию поворота. Вы вписываетесь в поворот, выравниваете колеса. Если уж у вас не отключился поворотник, если уже вдруг, а он должен отключиться, тогда вы это делаете вручную, но после поворота. Еще один из распространенных вопросов, нужно ли включать поворотник, когда мы двигаемся задним ходом. То же самое, ребят, лишний раз показать свои действия будет не лишним Вот вы выезжаете назад, вы смотрите назад Если вы видите там людей, если там есть машина, то есть есть для кого показывать, покажите Если вы собираетесь зад вправо подавать, руль крутить вправо, покажите с правой поворотник если пода пода подаете зад влево, включайте левый поворотник. Если вы видите, что там нет никого, выезжайте в 5 утра, в 6 утра, так и не включайте в этот поворотник. Но вообще было бы не лишним, конечно. да, То есть, что вы едете вперед, вы свои действия показываете. Что вы едете назад, вы тоже показываете свои действия. Еще один маленький, но важный момент. Дальний свет переключается у нас, как правило, тоже на вот этом рулевом переключателе, на котором вы включаете поворотник. Включаете поворотник вверх, выключаете правый. Включайте переключатель вниз, вы включаете левый поворотник. Но если вы толкаете его от себя, то вы включаете дальний свет. Если у вас ближний не работает, то у вас и дальний не включится. Но если у вас и работает ближний, то вы включаете дальний свет. Соответственно, вы об этом не знаете, вы начинаете слепить всех водителей. Как правило, у вас на панели приборов должен загореться такой синенький значок, такая фара с лучками. Левый подрулевой переключатель. Толкаем его вниз, мы включаем левый поворотник. Толкаем его вверх, мы включаем правый поворотник. А если мы его с любого положения толкаем от себя, вот я его толкаю от себя, смотрите, видите, у нас загорает дальний свет, об этом нам говорит вот этот значок. Поэтому вы сами, не зная этого, можете ехать и кого-то слепить. Вот вы выключили дальний свет, включили дальний свет. Если у вас ближний свет не включен, у вас, как правило, и дальний работать не будет. Вот. Но во всех машинах по-разному. Поэтому либо вверх включайте поворотник, либо вниз. От себя, от себя, туда. Не толкайте его. Теперь, как всегда, несколько примеров практических, в реальных условиях. Ну вот, сейчас смотрите, у нас скорость небольшая, 20 км в час. Вот видите, пролегающая территория. Я проезжаю ее, только потом включаю правый поворотник. То есть, меня точно теперь все поймут что я именно здесь направо, а не на пролегающую территорию. Сейчас скорость приличная, 60 километров в час. Мне нужно поворачивать на дороге направо, но я включать буду поворотник только после вот этой пролегающей, чтобы меня правильно поняли. Еще очень важная ситуация, когда вы хотите где-то повернуть налево. Вот, например, я на перекрестке хочу повернуть налево. Но когда вы поворачиваете налево, старайтесь включать поворотник немного ранее. Почему? Потому что если вы включаете поворотник, видите, здесь нет никаких прилегающих, меня правильно поймут. Если вы будете включать поворотник в самый последний момент, это будет не очень хорошо для позади едущих водителей. То есть вы при повороте налево должны пропустить встречный поток, правильно? Соответственно, вы будете выезжать на середину перекрестка и его пропускать, то есть останавливаться. Так вот, если вы заблаговременно не будете говорить свои действия, люди позади вас будут думать, что вы едете прямо. И они будут вставать за вами. И вы в конце все-таки будете включать поворотник, вам иногда будут сигналить, ругаться. А сейчас, видите, за мной стоит только машина, которая тоже хочет поворачивать налево. То есть, как только я включил поворотник, позади меня ехало два автомобиля, они видят, что я буду поворачивать налево, и чтобы себя не задерживать, они встали в правый ряд. Поэтому при повороте налево, включайте поворотник чуть раньше, но опять же, чтобы не вводить заблуждение других участников. Или вот ситуация, например, я хочу остановиться, мне нужно куда-то вот сюда в организацию. Вот я проезжаю какую-то пролегающую территорию, и я ищу место. Вот покажите то же самое поворотникам людям. Видите, вот я показал вот этому Ниссану, он сразу меня начал опережать. Потому что сходу на большой скоростью вы не припаркуетесь. Вам нужно двигаться медленно, чтобы вам увидеть место, оценить, как вы туда будете вставать. Вам нужно ехать медленно. Соответственно, люди должны понимать, почему вы едете медленно. Включите заранее поворотник, и тогда люди позади вас будут знать, что вы хотите остановиться, и они будут вас объезжать. Еще один нюанс. Например, я сейчас хочу просто перестроиться в правый ряд. И если я сейчас включу поворотник, то многие подумают, что я хочу на перекрестке повернуть направо. Поэтому лучше проехать перекресток в любом направлении, только потом включить поворотник и перестроиться. Иначе вас могут не так понять Сейчас приличная скорость у нас, 60 километров. Я хочу уйти в пролегающую территорию направо Я включаю поворотник пораньше Потому что мы едем быстро Мы едем быстро, то есть здесь пешеходный переход А вот здесь вот как раз пролегающая территория Видите, люди меня начинают сразу объезжать То есть я свои намерения говорю заранее И они уже, чтобы себе не создавать помех Чтобы из-за меня не тормозить Они заранее занимают соответствующие ряды Повторюсь, чем больше скорость, тем раньше вы включаете поворотник. Ну, чтобы вы не вводили в заблуждение. Вот простой пример. Видите, он выезжает с прилегающей территории. Вот, например, я сейчас хочу перестроиться в правый ряд. Либо я сейчас это делаю, пока никого нет, и выключаю поворотник. Вот сейчас этого делать уже было бы не надо, иначе он может нас не так понять. Он будет, конечно, неправ. Но очень часто я вижу такие аварийные ситуации. То же самое, хочу на светофоре повернуть, не надо сейчас включать. Вот этот газель подумает, что вы сюда хотите повернуть и может под вас стартануть. Вот здесь вот я уже включаю правый поворотник, потому что меня поймут уже все точно правильно на 100%, потому что у нас больше никаких прилегающих территорий нет. То же самое, мне ехать налево, видите, больше нет никаких вот прилегающих, меня правильно поймут. Вот так как я буду пропускать встречку, останавливаться на перекрестке Я вот этим людям, которые едут за мной, заранее говорю свои действия Чтобы если он не хочет за мной стоять и ждать Он уже сам перестроится в правый ряд И на зеленый поедет беспрепятственно Я им уже мешать не буду А некоторые вот только сейчас То есть они останавливаются Позади едущие водители думают, что мы едем прямо И мы тут в самом конце включаем поворотник Ну, конечно, сзади вы можете услышать о себе много веселых слов Поэтому включайте поворотники заранее вот если я хочу ехать прямо, остановиться за машинами, я тоже включаю поворотник только после вот этой пролегающей, чтобы меня правильно понимали. Еще хотел один дать совет. Бывает ситуация какая-то такая спорная. Вы едете, поворачиваете куда-то налево, либо направо, и вроде бы нет знаков приоритета, но у вас впереди прилегающая территория, а основная дорога уходит у вас в сторону. Вроде бы такая спорная ситуация. Вроде бы это не перекресток, дорога меняет направление, но тем не менее вы можете проехать и прямо. Вот в таких спорных ситуациях, если вы не знаете, включать вам поворотник или не включать, я советую его включать. Лишний раз показать свои действия, куда вы намереваетесь сделать маневр, куда вы собираетесь повернуть руль, будет только лучшим. Потому что, еще раз повторюсь, на дороге вы должны быть предсказуемыми, чтобы позади едущие водители, по бокам, пешеходы понимали ваше намерения, ваши действия. Ну что ж, сегодня на этом все. Я надеюсь, у вас не осталось вопросов. Если остаются по данной тематике, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы еще что-то интересное не пропустить. Поддержите лайком данный ролик, если он вам понравился. Ну а я, как всегда, всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока.